Смерть Джарасандхи. И сказал однажды демон Майя Арджунь, «Ты, о сын Кунти, спас меня от разгневанного Кришны и от Агни, желавшего сжечь меня. Скажи, что я должен сделать для тебя?» «Ничего», — отвечал Арджуна. «Будь счастлив и ступай себе, великий Асур». Однако Майя настаивал. Хотел он выразить свою благодарность. И сказал тогда Арджуна, «Сделай что-нибудь для Кришны, это и будет для меня наградой». Долго думал понуждаемый и Кришна и попросил наконец построить для Пандава дворец, подобный небесным чертогам. С радостью согласился Майя и спросив только разрешение сходить сперва в Гималайя, где на берегах прекрасного озера бинду хранятся многие сокровища из золота, и драгоценных камней, собранные когда-то демонами и богами для жертвоприношений. И ушел Майя, и вскоре вернулся. Кроме обещанных сокровищ, принес он огромную, золотом украшенную палецу, равную сотне тысяч обычных палец, и подарил он ее Биме. Арджуни же добыл благородный демон громозвучную раковину Дева Дата, принадлежавшую в прошлом Варуне. Не теряя ни минуты, принялся зодчий демонов за работу и воздвиг за четырнадцать месяцев дворец с золотыми колоннами и стенами из драгоценных камней, блеском своим затмевавшее сияние солнца. И был тот дворец дивно украшен, и были вокруг него благоухающие рощи и лотосовые пруды, по которым плавали прекрасные лебеди. Был там бесподобный пруд, выложенный драгоценными камнями с водой такой прозрачной, что, подходя к нему, неопытные гости не видели даже эту воду и неожиданно в нее падали. И охраняли тот дворец по велению Майи восемь тысяч ракшасов, умевших летать по воздуху, страшных, огромных телом и могучих силой с медно-красными глазами и ушами наподобие раковин. И днем и ночью покое этого дворца овивал легкий ветерок, вбиравший в себя благоухание цветов на воде и на суще растущих. И когда готов был тот великолепный дворец, вступил в него царь Ютхиштхира. И насытил он десять тысяч брахманов лучшими яствами, и одарил их богатыми дарами, и развлекали его благородного силачи, плесуны, борцы, сказители и певцы. И оказав всем почести, наслаждался царь Юдхиштхира во дворце собраний, а вместе с братьями своими, как Индра на небе. Во дворце Том вместе с пандовыми восседали и мудрецы, съехавшиеся изо всех стран, и пришел туда однажды и божественный мудрец Нарда. После долгой и многомудрой беседы с ют об управлении государством, сказал непревзойденный знаток Вет. «Настало время, о царь, совершить тебе великое жертвоприношение Раджасуя». Отец твой, панду, восседающий на небесах вместе с богами, желает этого и верит, что по силам тебе столь великое деяние. Сказав так, Нарда удалился, окруженный учениками. Царь же Ютхи Ют созвал друзей своих и братьев и стал просить у них совета. Повелитель людей, желающий полностью обрести все достоинства великодержавного государя, должен совершить жертвоприношение Раджасуя. Ты, о могучей руки потомок Куру, достоин высших почестей и способен на столь великое деяние. Поэтому прими решение, ничуть не колеблясь, и знай, что все мы в твоей воле. Так сказали братья его и друзья поодиночке и все вместе. Выслушав их слова, снова задумался царь, и решил он посоветоваться с Кришной, и послал тогда к величайшему из людей вестника. Узнав, что сын Панду желает его совета, немедля покинул Кришна Двараку и приехал в Индрапрастху. Выслушав царя, сказал великодушный, Всеми своими достоинствами, о благородный потомок Куру, заслуживаешь ты жертвоприношения Раджасуя. Но есть у тебя могущественный соперник, извечный враг ядовов Джарасандха. Он покорил и заточил в темнице 86 царей, желая добрать их до ста, а затем принести всех сразу в жертву Шиве. Покажи в Джарасандха, ты не сможешь совершить жертвоприношение Раджасуя, а потому приложив все усилия, чтобы освободить плененных царей и убить их царственного тюремщика. Только нужно знать, о достославный сын Кунти, что силы его и доблесть несравненны. Всякие виды оружия, даже богами метаемые, причиняют ему вред не больше, чем ручейки могучей горе а всякое войско к нему приблизившее найдет свою погибель. Только в единоборстве можно одолеть владетеля Магадхи. Близок когда-то был к этому Боларама, но прозвучал голос с небес и провозгласил, что не в тот день и не от руки воина нашего рода погибнет Джарасандха. И отступил тогда брат мой от поверженного уже врага. Только из страха перед жестоким и неукротимым этим царем род наш покинул земли предков и основал Дварку. Но ведь я лишь один из многих, — ответствовал многомудрый Ютхиштхира. В каждом владении есть могучие и справедливые цари, творящие добро. Зачем же я, знающий их могущество, стану себя восхвалять? Тогда в разговор в этот вступил неустрашимый Бима. Царь бездействующий и царь, пытающийся победить сильного, не имея к тому средств, погибнет. Но зная свою и противника силу, следуя верному пути, даже слабый может одолеть могущего. У Кришны политика, у меня сила, у Арджуны победа. Подобно трем жертвенным огням, мы сможем уничтожить царя Магадхи. Однако и теперь остался справедливейший в сомнении. «Как могу я, — сказал он, — ради своего тщеславия послать вас к такому страшному властителю? Бима и Арджуна — мои глаза, а тебя, о Кришна, считаю я своим разумом. Как может жить лишившийся глаз и как может жить лишившийся ума? А потому лучше отказаться от жертвоприношения Раджасуя, не рисковать величайшими из воинов ради дела пустого и тщетного. «Как может одаренной доблестью прятаться в кусты?» возразил тогда отважный Арджуна. «Наши способности, вне всякого сомнения, мы убьем Джарасандху и освободим тех царей, что же может быть для нас большим подвигом? Потом, достигнув преклонного возраста, мы возжелаем спокойствия, мы облачимся в цвета охры одежды и удалимся от мира. Но сейчас, желая для тебя верховной власти, мы должны сразиться с врагом. Не лежало сердце Юдхиштхиры к этому делу. Однако уступил он уговором Кришны, Бимы и Арджуны и отпустил их на свершение славного подвига. И тогда приняли они по совету Кришны облик странствующих монахов и отправились на восток. Многие страны пересекли герои, через многие горы они перевалили, многие реки преодолели, и достигли, наконец, Гиревраджи, столицы царства Магадхи. И вошли они в этот город, расположенный на благоприятном месте, изобилующий скотом и водой, украшенный великолепными дворцами. Проходя по главные улице, полной счастливых и довольных людей, увидели они великое множество торговых лавок, изобилующих всевозможными богатствами и остановились они около торговцев цветами. Силы, отобрав у них яркие благоухающие гирлянды, вошли тогда Кришна, Арджуна и Бима во дворец не через главные, а через боковые ворота, закрытые для людей. «Приветствую вас», — сказал царь, поднявшись им навстречу. «Счастье и благополучие добудут с тобой, о царь! приветствовали его также герои. «Садитесь», — сказал царь и добавил, удивленный их видом. «Брахманы, исполняющие обед, никогда не украшают себя цветами, не умощают они и свое тело благовонными мазями. Кто же вы такие, одетые как брахманы, недавно закончившие срок ученичества, но украшенные венками, умощенные сандалом, сверкающие драгоценными серьгами со следами тетивы на руках? И почему не вошли вы в наше обиталище прямо, а проломились через боковые ворота, не страшась царского гнева? Что же вам нужно и каковы ваши намерения?» И ответил тогда царю благородный Кришна, искушенный в речи. Срок ученичества бывает и у брахманов, и у кшатри, о царь, только обеты у них разные. Тем, кто украшает себя цветами, сопутствует благополучие, потому мы и надели эти гирлянды. Благочестивые люди входят в дом друга через главные врата, а в дом врага путем необычным именно так и поступили мы сегодня. Я не припомню, чтобы когда-либо проявил к вам враждебность. Еще больше изумился Джарасандха. Я всегда исполнял законы Кшатри и думаю сейчас, что вызваны ваши слова опрометчивостью. «Великий грех лежит на тебе, о царь!» Снова заговорил премудрый Кришна. «Ведь тобою заточены в темницу многие цари и доблестные Кшатри. Еще больше грех ты задумал, намереваясь принести царей этих в жертву Шиве. Как можешь ты, о тупоумный Джарасанха, обращаться с подобными тебе людьми, словно с животными? Питая сострадание к несчастным, мы пришли сюда, чтобы обуздать тебя, губителя наших родственников, и не считай, будто нет среди кшатриев мужа, равного тебе. Ты прав, мы и в самом деле не брахманы. «Я — Кришна, сын Васудевы, а эти герои — сыновья Панду. Мы вызываем тебя, о царь, сразись с нами, о повелитель Магадхи, а лучше освободи заточенных тобою царей, ведь рано тебе уходить еще в обитель Ямараджи». «Я поступаю по закону к возразил Джарасанха, — «проявив доблесть, я победил этих царей». Учинил своей власти и теперь волен поступить с ними по своему разумению. Предназначив тех царей для принесения в жертву, как могу я, о Кришна, нарушить свой обед? Я готов сражаться с вами, хоть войско против войска, хоть один на один, хоть один против двоих или троих. Сказав так, повелел царь Джарасанха, возвести на престол сына своего, Сахадеву. И в день, предназначенный для боя, снял он с себя корону и встал перед тремя героями. «С кем же из нас, о царь, благоволишь ты сразиться?» спросил его Кришна. «Кто из нас должен приготовиться к битве?» И ответил Джарасандха, подобный в своем величии океану, приступившему берега. О, Бима, я буду биться с тобой. Если и суждено мне поражение, пусть победит меня сильнейший из вас. И сошлись двое могучих этих героев в страшной битве, не имея никакого оружия, кроме рук, крепостью, подобных железным брусьям. Они раскачивали друг друга, стремясь повалить, били друг друга руками и коленями, швыряли друг друга через плечо. Начавшееся в первый день лунного месяца продолжалось это сражение 13 дней, а на 14-ю ночь, ночь новолуния, царь Магадхи заметно устал. Видя это, сказал Кришна Бими, вершителю страшных подвигов, «Врага изнемогшего в битве не должно мучить, о сын Кунти» ибо от мучений может он расстаться с жизнью. «Этот злодей, о Кришна, не получит от меня снисхождения, – скричал тогда Бима, разгоревшийся желанием убить врага. Схватив Джарасанху, он поднял его в воздух, закрутил над головой и переломил пополам. Все жители Магадхи проснулись в ужасе, услыхав вопль умирающего царя, а затем страшный победный клич в река Дары. «Что это?» — спрашивали они друг друга. «Разверлась земля или рушится вершина Гималаев?» Оставив тело царя у ворот, вышли те укротители врагов из города, велев запрячь колесницу Джарасанхи и посадив в нее пангов, освободил Кришна своих родственников и прочих царей, томившихся в заключении. Счастливые своим избавлением, владыки почтили латосаукова Кришну и могучих сыновей Панду и одарили их многими сокровищами, но те отказались от дара. «Юдхиштхира хочет совершить великое жертвоприношение Раджасуя», — сказал Кришна. Пусть всеми вами будет оказана помощь в этом. Хорошо воскликнули благородные властители и обещали приехать на великое жертвоприношение и оказать Юдхишхире всяческую помощь. Затем явился к Кришне Сахадева, сын Джарасанхи, и низко склонился к стопам его и принес множество драгоценных камней. Кришна велел ему встать и дал ему угнетенному страхом заверение в безопасности и затем помазал его на царство. Вступив в союз с Кришной и Пандавами, вернулся тут мудрый царь в город свой Гиревраджу. Трое же могучих героев вернулись в Индропрасху на колеснице Джарасанхи. Это была божественная колесница, принадлежавшая некогда Индре, издававшая грохот, подобный небесному грому, и сияющая, как раскаленное золото.